друзья рад, э, с вами встретиться э, в очередном э, уроке смотрите в этом уроке мы с вами рассмотрим э, инструмент фреселлинг и практически применим его э, в, в таком вот э, детали как вы видите э, это обычный круглый пул его можно и в максе и в Marvelous сделать это не очень а, сложный объект, но, а, простой, но а, много применяется. Ну, такие вот есть а, варианты, вариации. И а, мы с вами сегодня а, попытаемся сделать примерно вот тако, а, такого типа а, пуфик с а, изучением новых инструментов. Пуфик состоит как и э, э, э, квадратный из 6 э, частей, либо э, с одной большой э, части э, посередине и с верхнего, э, с верх, из верхнего и нижнего элемента. Это все вместе как бы создает нам э, такой элемент. Например, этот объект разделен вот раз, два, три и четыре части на четыре части и плюс верхняя и нижняя вот часть соединяющие их. Для этого нам сперва нужно знать его примерные размеры. У него размеры следующие: 67 на 67 и высота у него 400 миллиметров. Диаметр у него 67 сантиметров это, это у нас будет 67, 67 разделим на 2, 33 с половиной сантиметров в радиусе для чего я это узнал а для того чтобы создать эллипс нажимаем в любом месте вот смотрите у нас есть два или три вариации создания эллипса если здесь есть вот такая вот э, галочка, мы можем э, его изменить равномерно. То есть, если я здесь нажму 67, э, 67 сантиметров, то оно будет э, меняться везде одинаково. Если я его отключу, и, например, здесь, ну, давайте поставим 50, у нас вот получается эллипс, с следующими размерами. С одной стороны у него будет 67 сантиметров по длине. А по высоте у него будет 50 сантиметров. Но нам этого пока не нужно. вот Поэтому сейчас сделаем оба одинаковыми. И вроде все. Окей. Нажимаю окей. И нам теперь нужно узнать длину этого круга, То есть длина, а, длина круга. Это а, очень а, быстро и легко. Можно рассчитать с а, помощью а, одной формулы. А L равно, то есть длина круга равно 2π и радиусу. А у нас радиус 33,5 сантиметров, Мы знаем число π, 3,14 умножим на 2. Это у нас выходит 200, 210 сантиметров по длине а, этого, средней части, боковой части. Вот. А, как мы видим, в данном объекте у нас верхняя часть либо большая, либо маленькая. А, в одном элементе, в одном пуфе оно немного отличается, то есть по, а, сделано побольше. А, исходя из этих вот а, видимых размеров, то есть у нас как бы размеров нет, вот, поэтому исходя из этого мы а, сделаем а, копию данного объекта. А, для этого нам нужно layer clone over сделать и второй объект намного ниже отпустить. А, так как мы сделали layer clone over, оно у нас появилось, появилось вот именно в этом месте, но оно, как видите не соединена, флипнем в чтобы светлая часть смотрела наружу и удалим Remote link а вот теперь у нас по моему этот уже работает, да, они соединены, но в последнем видео у нас вот эта вот функция из-за глюка не сработала. Вот вы здесь можете его отключать видимость. Удалим ненужные нам элементы. И пока оставим в таком виде. Смотрите, верхнюю часть мы немного уменьшим в размере. Для этого можем зажать shift и немного уменьшить радиус данного элемента. Если, когда мы зажимаем, левой кнопкой изменяем и нажимаем правую кнопку у нас вот выходит вот такая вот окошко, в нем мы можем задать нужный нам размер давайте сделаем верхнюю часть 55 сантиметров чтобы было ровно все четко вот. а теперь нам нужно создать боковые части как вышло из формулы у нас длина серединой 210 сантиметров мы можем вот ректэнгл создать здесь э, ширина у него будет то есть длина длинная часть 210 сантиметров а высота э, 40 сантиметров исходя из размеров э, пуфа данного нам пуфа либо мы можем его тоже разделить на 4 части и э, соединить между собой но так как мы с вами сейчас в этом уроке хотим рассмотреть Free Saving Tool, нам нужно создать одну единственную большую деталь, которую мы будем соединять с этими кругами, то есть округлыми частями. Для этого нам нужно заморозить верхнюю и нижнюю часть. Сделаем выбор и в этом объекте нажимаем freeze и ткань уже не будет симулироваться из-за того, что мы его заморозили. Вот теперь у нас есть freeze tool с помощью чего мы выберем а, верхнюю грань и вот здесь обводим таким же способом. Вот как бы мы все это дело сделали, а теперь можем симулировать. А, смотрите, у нас как бы швы смотрит в противоположную сторону, вот из-за этого у нас ткань легла ненормально. Мы можем его нажать, изменить с помощью нажатия кнопки Ctrl-B. Но все равно у нас в таких длинных вот объектах получается вот какая-то проблема. Вот Исходя из этого, вы можете два или три раза вот поменять, посмотреть, какой э, лучше и быстрее симулируется. Но в данном случае у нас э, вот. Теперь правильно легла. Э, как видите, я с помощью единого контура смог соединить э, нижнюю часть, то есть э, верхнюю часть с данным объектом. Вот. Если я сделаю вот так, то есть симулирую данном направлении то у меня э, пуф вообще будет э, выглядеть ужасно и ткани как бы переверн, э, перевернуты э, будут из-за этого мы должны э, четко соблюдать вот <coughs> данные э, линии то есть они должны соединяться между собой э, в таком вот э, ключе Нажимаем симуляцию, и у нас вот получается вот, такая вот, а, вот такой вот пуфчик. Ну, а, имитация пуфа, как бы сказать. Ну вот, мы создали с вами вот такой объект. А, но сейчас оно а, как бы не соединено между собой. Вот. В данном а, объекте мы можем вот уже использовать либо free saving Tool, либо... А, Сегмент saving и с помощью чего мы можем вот соединить между собой длинную часть нашего пуфа. Теперь мы можем его с легкостью надувать вот. на пятерку, на десятку. Ну Это уже исходя из технического задания, которое нам дано. Но у меня сейчас технического задания нету. Мы с вами сейчас рассмотрим инструмент заодно и моделируем вот некие вот объекты. Поэтому я делаю как бы сходя из своих желаний. Я выбрал вот тот референс и сейчас я вам покажу еще несколько элементов для разделки, если вам необходимо сделать такого типа пуф, чтобы вы смогли без проблем этим заняться. У нас вот складки получилось, получились, то есть нормально. смотрим сетку, она как бы очень, у него очень большая дистанция между точками, вот из-за этого ткань как бы не очень хорошо чувствует себя, то есть качество ткани не очень хорошее. Вот сейчас мы с вами это дело изменим. Во-первых, мы немного увеличим, чтобы получилось какие-то складки. Ну, 105 там. 105 на 105. У нас получается вот такие вот складки. Мы немного надуем их на единицу на, на две. Вот. У нас еще и ткань очень э, мягкая, из-за этого по-моему получается э, очень быстро э, вдувается, надувается. Вот э, в избежание этого мы можем здесь как бы жесткую ткань выбрать. Здесь есть Full Grain laser. Э, смотрите, сейчас выберу, Сейчас а и уже... Оно сделает вот наш пуф э, примерно вот таким. Кожаным, то есть чтобы получше его разглядеть мы изменим его цвет например поставим вот такого цвета такого типа цвета и у нас как бы получается вот такой вот пуфик это у нас будет как бы первый слой каркас то есть во втором и в третьих слоях мы можем его уже как бы изменить но Сперва я хочу немного вот уменьшить верхнюю часть с обеих частей на 10 сантиметров, с этого тоже и с этой части тоже, чтобы уфик был а, как бы одного размера, но по-моему здесь слишком много получилось. Давайте изменим на пятерку. Первую часть заморозим. Вот. Симулируем, чтоб по легла ткань наша. Но все равно она деформируется. Uh, я отойду от этой затеи, оставлю его в своих дефолтных размерах. Все, вроде так. Вот. Uh, как бы мы с вами создали сейчас каркас и сверху каркаса мы можем уже uh, создать uh, уже непосредственно пуфик. Но до этого я хочу создать внутри этого пуфа, его разделить на 4 части. Это сделается очень просто. Вот. Нажимаем вот верхнюю либо нижнюю грань, нажимаем правой кнопкой мыши, здесь у нас есть сплит, команда сплит. И здесь есть униформ сплит, команда то есть. И когда мы делим его на 4, оно создаст нам вот такие вот точки. С помощью чего мы можем уже э, с знакомым нам инструментом Internal Polygon Online создать прямые вот линии между э, верхней и нижней частью и э, с помощью двойного клика мы выберем все эти объекты нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Cut and Save. А, разница между cut и cut and save а, в том, что при нажатии на cut, and, а, cut у нас а, объект просто разделяется на 4 части, а на cut and save а, она как бы засевается автоматически. Нам нужна вот эта вот функция. Мы с вами смогли вот а, сделать каркас уфа. А теперь еще немного уменьшу вот, верхнюю часть. Ну, пускай будет на 45. Вот. Если у вас получается вот э, такого рода проблема, вы можете э, нижнюю часть тоже надувать И оно осядет. Слишком стал слишком мелким, мелким, то есть, вроде десятка нормальная. А, теперь создадим еще один а, слой, для этого мы а, здесь нажимаем add и у нас получается вот а, другая ткань. Сверху мы а, изменим на preset И чего там э, не ковыряемся не изменяем вот, просто нажимаем другой цвет и выберем вот эти ткани они как бы уже нам э, нужны в таком же виде только сперва мы с вами должны их размороть и сделать э, их все внутри, то есть на 360 градусов на э, 10 но это слишком уже много Давай на пятерку. На единицу. Здесь немного увеличим на 15. Сделаем Нижнюю часть не ней тронет, оставим а такой, какой он есть. Вот, примерно до этого момента, вот до этого момента изменяем, то есть вернемся. А здесь мы сделаем layer clone over и поставим его сверху. Вот эту нижнюю часть мы с вами заморозим, то есть нажимаем freeze. После чего мы верхнюю часть применим вот эту новую ткань, wool. И у нас получается вот намного лучше э, этот, как его складки. Как видите, у нас сейчас тип э, швов чернот. Вот из-за этого у нас получаются вот такие вот э, открытые конечности. Чтобы этого избежать, мы нажимаем вот э, на Custom Angle. И вроде все. У нас как бы пуфик почти уже готов. Но качество складок э, желает нам лучшего. Давайте... На десятку поставим пока и симулируем заново вот а верхнюю часть мы немного сузим здесь не на 105 на 105 но на 103 или на 101 или ну, пускай будет 101 процентов и вроде все у нас как бы круглый пуфик уже имеется но его нужно немного приподнять и из нижней части, чтобы не было таких деформаций, как э, в этом плане. Если у вас вот э, деформировалось, э, деформировалось дно, вы можете его отдельно сейчас не ровно стоит отдельно а, выбрать и отпустить вниз От те, до того момента когда оно станет, станет уже ровно Это самый а, быстрый способ а, сделать вот примерно вот такого рода пуфик а, мы в этом уроке с вами рассмотрели инструмент фрисеринг Tool и его практическое применение мы этот пуфик тоже сохраним пока когда мы уже с вами из этих настройки экспорта и ретопологии в самом Marvelous уже будем эти модели экспортировать в Max и потом уже там можем с вами поработать и над материалами спасибо вам огромное за просмотр не забудьте подписаться и поставить лайк всего хорошего